Добрый день, друзья! Сегодня пятница. Иду себе потихонечку вышла в наш парк прогуляться. Ну, дойти до канала хочу. Запечатлеть его. Сентябрьский канал. Этот канал, он начинается из озера Лепа. Лепое огромное озеро у нас. И наша Лепа находится на берегу озера и на берегу Балтийского моря. Еще немножечко осталось мне, всего лишь несколько метров. Сегодня выдался удивительно теплый день. Теплый, солнечный, ну, можно сказать, летний. Я уж не помню в сентябре, когда лето кончается, говорят, начинается ранняя осень, называют, как будто бы э, это время в объем лету. Вот так вот наш бережок здесь зарос травка, естественным образом растет, никто ее никогда не трогает. Там иногда приплывает или прилетает. Утки, лебеди, в этом году я вообще не видела ни одного лебедя. Да, я вообще-то сюда и не ходила. А если вот повернуться так, с другой стороны, здесь у нас растут липы, О, уже желтенькие листочки появились. Что поделаешь, осень и каштан. Вот этот каштан крепкий, ну, каштан мое дерево, майское дерево. Говорят, если обнять ствол дерева и крепко к нему прижаться, то оно поделится с тобой энергией. У каждого человека есть свое дерево. Да. И. Каждый из нас может немножко на природе попитать себя энергией.